Всем привет! У микрофона как всегда, Вадим Картавый, вы на канале Картавы. вы игры на ПК. И сегодня мы продолжим с вами, продолжим путешествие среди роботов и среди монстров, которые... Нас ждут в Generation Zero. Я непонятно где и непонятно зачем я тут оказался. Но, как мне помнится, мне нужно сделать какое-то задание. Найдите военную э, базу Веслан. Веслан, мы будем искать тебя. Да. Если найдем выход отсюда, конечно же. Я уже не помню, где он находится. Каким-то образом, каким-то образом я очутился... Подземелье, в подземелье, я не знаю выход отсюда, короче говоря, и иду ближе к вес весла, короче к весла, веслам, вот, я надеюсь, что это выход из этого туннеля, вот, и наконец-то я выхожу отсюда, мы по-моему, по-моему, прошлый раз уже выходили. И нам нужно найти по карте Веслан, да? Это что? Хозяева поля. Сальтман. Что-то я не вижу. Агрессор раз Сальтман. Во военную базу мне нужно найти. Церковь что я не вижу. Давайте будем двигаться в сторону вот сюда, наверное. А потом, если что, забежим на Седра Сальтенман. Всё. В общем, двигаемся мы вперед. Вперед, я сказал, да. Возьму я пистолетик, пока... Пока мне аптечка не требуется. Не все так плохо, как говорится. И бежим в сторону обозначенного пункта назначения. Да. Пока полутаемся. Посмотрим, что здесь есть. Что? Что это такое? Как всегда, непонятно что. Мы забираем все, что здесь есть. Для чего? Они мне нужны. Объясните мне что-нибудь скажите для чего они мне нужны аккумуляторы напишите мне пожалуйста также я благодарю всех новых подписчиков кто подписался на наш канал очень огромное спасибо У нас уже стало 141 мне очень приятно поэтому очень даже приятно так ладно давайте посмотрим о приятностях мы поговорим попозже. Ну и также я хотел бы услышать ваши комментарии в качестве... Давайте так, сделаем я... Вот кто найдет это видео, кто его найдет по первым 10 человекам. Я обещаю, что лично передам привет вы в эфире, в эфире видео. Это будет формат такой, привет... И видео, да, в игре какой-нибудь или там отдельное видео подкаста сделаю привет, там, для всех, кто написал комментарий, будет очень приятно мне сделать это для вас. Вот, продолжу. вы да, где-то есть робот, надо быть бдительным. Я нашел куртку в стиле хип-хап. Я обожаю хип-хап. Вот. Вы любите хип Вау. Так, где-то... Где-то я поймал его. Но я его не вижу. Где-то где близ... Давай-ка я свалю-ка отсюда. Пока есть возможность. Пока меня не чпокнул этот робот. Поэтому... А он может чпокнуть меня, поэтому я бегу отсюда. Главное, чтобы не упасть так, лки палки Я же несусь как непонятно кто. Мне нужно найти военную базу. Никто не сказал мне, где она находится. Почему ты мне не сказал, где она находится? Так. Он бежит за мной. Да, бой еще не закончился, поэтому он бежит за мной. Где эта база, пока мы не знаем. Мы будем изучать местность, поэтому предлагаю вам приятнейшего... Он бежит за мной. Этот тварь бежит за мной. Где он? Видишь его или нет? Эта тварь бежала за мной все время, когда я бежал. Нам нужно обойти вот это все, чтобы попасть на тот островочек. Гениально, просто. У меня нет стамины, нет чего бежать. Давайте пошагаем немножко, чтобы набрать немножко ее. А Будет весело. Где ты? Ага. Ну ладно. Так, я с ним справился как дважды два. Посмотрим, что у него есть. Я надеюсь, с ним никакого товарища о, есть, товарищ! Конечно же, мне больно из-за того, что у меня пока еще что пистолет, и я лошаю с него иногда. Есть, два. Значит, тот, который преследовал меня, добежал до мне Ужас, кошмар. Да ладно, Рити. Четвер! Четвертый! Четвертый! Вы шутите, ребят? вот сколько у вас здесь? У вас постоянно будет так много? Их вот здесь пятеро будет. Блин, ну вот так не стреляет, он меня походу не видит Давай уже! Давай уже! Надо валить отсюда Дева есть минус 2 я же там даже не полутался я не успел просто даже полутаться отлично бой выигран Так, этого я походу полутал я даже не успел ничего сделать мне бы найти какую-нибудь аптечку теперь потому что у меня их совсем мало Так, доходим мы до базы все же. Давайте я использую аптечку, потому что... Херово. У меня одна аптечка была всего лишь. И я ее потратил. Да? Она нам была у меня. Значит, надо искать аптечки. Вот не зря в этой игре куча аптечек. Не зря. Их категорически может быть и не хватать. Надо бы добавить мне в инвентарь чего-нибудь такого интересного. Типа бензо... У меня же есть э -э баки и тому подобное. Я потом это сделаю. И прокачаю свой уровень, конечно же. Хотя я не знаю, что качать-то, елки-палки. И зачем мы... Слушай, чувак, я не хочу биться, потому что у меня 60% жизни, мне бы найти аптечку какую-нибудь. Ну и, конечно же, я думаю, что здесь будут роботы какие-нибудь. Какие-нибудь твари нас здесь поджидают. Это 100%, я уверен в этом. Поэтому, что лучше пистолет или дробовук я даже сам не знаю что лучше потому что с дробовика когда я ложаю очень си сильно здесь тоже еще и робот есть мне бы здесь полутаться и все тихо спокойно никто не видит я здесь я уже здесь так. что это закрыто нужен уровень взломщика так мы прибыли на одно место Оу Я надеюсь, в тебе будет аптечка э, второй, второй, там есть второй Где-то внизу у нас еще А, ладно. Вау! А, -а, а! Что случилось? О! Я хочу здесь появиться. Я умер. Я случайно умер. <смех> Меня убила эта тварь. И я не могу войти. Пока заканчиваю. Сейчас перезайду. И... Все будет окей.